Буквально не так давно в Казахстане миновал политический кризис. миротворческий контингент ОДКБ оказал помощь и содействие властям Казахстана. Планируемый государственный переворот не состоялся. В связи с этим Соединенные Штаты и страны Запада негативно Считают то, что во всем этом завязана Российская Федерация. По их мнению, Российская Федерация целенаправленно, видимо, ввела войска ОДКБ на территории Казахстана, чтобы помочь своим соседям. В связи с этим Вашингтон планирует ввести персональные санкции против президента России Владимира Путина, что в Кремле оценивается не совсем положительно То есть между странами и так идет напряженная борьба опять ядерный паритет вопрос вооружений вопрос экономического противостояния и вот казахстан добавляет так сказать подливает масло в огонь То ситуация еще также накаляется как бы ничего хорошего из этого нет. Посмотрим, чем это закончится в дальнейшем.